Ну вот мы, собственно, и дошли до школы 263 или избирательного участка номер 60, и до Ярослава, соответственно, дошли. Как у вас дела, Ярослав? Более-менее, уже больше дня голосования прошло, скоро будет подсчет. Вот. Ну, участок относительно спокойный остальных, но все равно дежурит кавказцы, которые, как, как обещают, ну и вообще предполагается, что они будут мешать во время подсчета именно голосов. Иногда заезжает глава округа Смокотин, глушится вся связь при этом. В смысле глушится? Ну, исчезает даже Wi-Fi, вся ну, мобильная связь исчезает. С появлением Смокотина? Да-да-да, он возит с собой глушилку, я не знаю, у него паранойя. Страх то что взорвут радиоуправляемый взрыв устроит или еще что-то. Вот. Но, соответственно, то же самое, что когда мы подавали документы в ЭКМО, там тоже глушилась связь. Видимо, не знаю, боится, что про него будет писать в чат. То, мы -то сейчас его. заходили, Пошли. там какая-то загадочная третья урна стояла. О чем это. А, это третья урна. Это урна, в которой бюджетники кидают свои бюллетени, полученные где-то до на бюллетенях есть штрих-код соответственно на штрих-коде есть код организации, где они их получили соответственно просто считается явка ну то, что видимо от какой организации сколько пришло, у них видимо есть какие-то показатели, которые они должны выполнить, соответственно за бюджетниками так следят. Некоторые люди даже умудрились фоткаться как они опускают бюллетень в урну говоря, что ну, на работе нужно отчитаться угу. вот. Слушай, мы когда сейчас просто подходили, там у вас а, напротив муниципального образования стоят два автозака, у нас здесь Вокруг гуляют сотрудники Росгвардии, стоит автомобиль, да? Полицейские сотрудники полиции, да, вроде там сидят внутри, не видно. А с чем это связано? Как, как ты думаешь, там напротив как раз, собственно, в арке было то самое скандальное ИКМО, в котором много всего интересного происходило, когда подавали документы. Что это? Страх? Безопасность? Ну, возможно, вот то, что на УИКе происходит, это и безопасность. Ну, то есть никакого-то чего то нет. Вот так по всему городу. То, что в автозаки около ИКМО, ну, соответственно, наверное, готовиться к тому моменту, когда из Уиков повезут бюллетени к ЭКМО. Может быть, готовится к каким-то манипуляциям, потому что в этом округе никогда ничего спокойного не проходило. Возможно, не захотят пускать тех же независимых журналистов, еще кого-то, кандидатов, может, членов комиссии вот, для контроля за выборами. В общем, вечером, если что, можно подтягиваться ну, ночью, на, на Нарскую 16 да, а, и, ага. и посмотреть, ага. будет что-то интересное. Ну, думаю, обязательно будет. Хорошо, Ярослав Путров. Правильно произнес фамилию? Да. Да, да. Все, Ярослав Путров. Вжух! И мы уже в Адмиралтейском округе, в муниципальном образовании Екатеринговской, которое очень стало известно этим летом, когда у нас муниципальные депутаты подавали документы, чтобы стать кандидатами. Вот, вот в той, вот в той арочке происходили самые интересные действия, а вот здесь вот дверь, это у нас... Собственно, там у нас и сидит наш замечательный Олег Смокотин, о котором было сказано очень много. Но самое интересное, вот у нас, я попрошу оператора чуть-чуть левее, целых два з -з -з -з -з -з -з -з замечательных автомобиля, которые прин принадлежит полицейским и не только. Зачем они, особенно в день выборов, а может и не в день выборов, не знает никто. Но факт есть факт, Нарвский проспект 16, здесь все самое интересное.